Не спрашивай, кто я, ведь я не уздень. Я не из красавцев, хоть в шелк разодень. Рубашка, холстина, бешмет, полотно И выткано грубо черкески сукно. Прутом под поясом, орчито ношу. А кто я? Ну, слушай, внимание прошу. В горах я родился, тот хлев еще цел. Где друг твой впервые на свет поглядел. Да, мать родила там, в грязи и в пыли. Ей места почище у нас не нашли. Гнетет она память позора горой. Боюсь пожелать я здоровья больной. А чем еще может ей бедный помочь? Всегда нависала над матерью ночь. Отец мой суровый не ласков был с ней, Его покаравшей кончиной своей. Чужая младенца в свой дом приняла, и грудью кормила, и добрая была. Дитя баловала заботой своей, тиранье годы всего мне милей. И так подрастал я в беспечности сам, то с пением, то с пляской, бродя по перам. Хаматом зову я отца своего, и мне не припомнить заботы его». Он снова женился Пришел я домой Всего натерпелся От мачехи злой Подарки, побой И ласки, пеньки Изведал я тяжесть жестокой руки Отец на охоте В далеких лесах Жена побиралась В соседних дворах Как часто охотник На смерть обречен Но редко бывает в земле погребен За туром бесстрашно погнался отец и в пропасти горной нашел свой конец вдова для поминок луга продала и все промотала что в доме нашла такой же беспечный что мог я сказать кто мать свою смеет в делах получать я понял что в мире я все потерял что плакать по праву уж взрослым я стал а мачеха в доме отца прожила Недолго и к мужу другому ушла. Оставши сына в убогом дому, Пора добывать, мол, на хлеб самому. Ну что ж, я был годен. Грусти, не грусти, пришлось захарчи лишь. Ягнят мне пасти, скитался по сакли На я спал. Но все же, да-да-дай С весельем бивал Работал под паском Служил пастухом за скудную плату Ячменным зерном В облезлой папахе В бурке бродил Но досыта хлеба И я не тужил Побои и ругань Я все испытал Но все же, да-да-дай Всегда распевал Шестнадцатилетний Мужчина почти я в наигрался в недолгом пути. Косы заостренной изогнут конец, луга ею бреет искусный косец, как руки могучие, и как я косил, но отчего луга я не возвратил. Куда же девались, лугата мои, они на поминки давно, мол, пошли. Тогда я бы трачить пошел к богачам. О, что я не делал, кем не был я там, Какого я только не знал ремесла, Поклажи носил я быстрее осла. Могу похвалиться, что сукной откал И золотом славно порой вышивал, Работал иголкой, как девушка я, И тешила песня, да-да-да, о, как своенравно ты, сердце! Ему не скажешь ты плохо, Не верит тому, Уносится к солнцу с счастливой мечтой, А ночью захочет скитаться с луной. Откуда у сердца к свободе порыв? И что так пылает, в нем кровь забурлив? Красавица! Доля завидна ее, Навек на сердце пленила мое. Как вспыхнуло чувство. Безумцем я стал. Что далее будет, совсем я не знал. То нежность при встрече я чувствовал к ней, то вдруг ненавидел сильней и сильней. Я близких чуждался, бродил наугад. И был я работе, был жизнью не рад. Саулом вражду я, бежал от друзей, как сердце бороться мне с властью твоей. Зачем на беднягу глядела она? Зачем приходила, как солнце ясна? Зачем так бывало со мною мила? Зачем кабуру мне в подарок дала? Прости, издалека веду я рассказ В печали и в горе бывал я не раз Зима нам могила, обвал не зевай Нам осень работа, весна это рай Приветливый солнце, пушистые лоза, Уже не волнует солому коза. Снег тает на склонах, И реки мутней, и птицы летят к нам, И дни все длиннее, Вот бабочек время, а сердце в огне. Эй, молодец, где ты, в какой стороне? Способности ныне свои докажи, Родителям строгим колым покажи. Колым приготовлен, батратским трудом, Что должно по счету находиться в нем. Я солью с ладонью скотину кормил, Для будущей тещи коня я добыл. Им всем угодил я, теперь, наконец, Но сердце тревожит. Невестен отец и горд, и надменен Пред бедными он, с соседями групп он, От а дома сардон. Не даст никому он ни слова сказать, а девушка чахнет и мучится, мать с любимой поладил. Мать с нами, но ведь у отец любимой в зеленый медведь Господь не услышал молитвы моей, я растерялся, стал ночи темней, а сватом кто будет, кто бросит дела? О, как одинокие, как жизнь тяжела. Где свата найти мне? И страшно мне то, что брани он встретит почтенных сватов. А сам не пойду я. Боюсь, не стерплю, с отцом я заспорю и всем погублю. А милую сватать стал кто-то опять, Поэтому, впрочем, противится мать. И девушка слышать не хочет о том, И косы терзает, льет слезы ручьем. Зовет меня громко, «Любимый, ты где?» Не дай мне погибнуть в позорной беде. Так видишь, какое Житье-то бытье. Кто я? Одинокий. Вот имя